И всем привет, ребята, с вами Топер, и сегодня вам покажу 10 крутых товаров для геймеров. Поехали! Хочешь экономить на своих покупках или зарабатывать на покупках других? Регистрируйся в партнерской программе EPM и зарабатывай до 11% с каждой покупки на AliExpress. Ссылка в описании. Начнем мы с мини игровой клавиатуры с подсветкой на 47 клавиш, которых хватает почти для всех игр. Такая компактная клавиатура стоит 23 доллара. Второй товар это Компьютерное кресло для настоящих геймеров, есть несколько вариаций кресла и расцветки, стоимость от 175 до 340 долларов. А как вам такой USB хаб на 4 и 7 портов с USB 3.0, да и цена небольшая от 5 до 8 долларов. Следующий товар это Коврик для мыши, есть 4 разных размеров коврика и 2 расцветки, стоимость от 4 до 10 долларов в зависимости от размеров. Пятый товар на сегодня это студиодная лента, которая хорошо подойдет для красивой подсветки вашего стола или монитора. При помощи пульта можно менять цвет и яркость. Стоимость от 4 до 7 долларов. Часто неудобно играть в вашу любимую игру из-за того, что свисает локоть со стола? Тогда вам поможет такой подлокотник для стола с тремя расцветками. При помощи него ваша игра станет намного комфортнее, дает стоимость всего 8 долларов. А как вам такие игровые наушники с микрофоном? Есть две расцветки, черный с оранжевым и белый с синим. Стоимость 26 долларов. Восьмой товар ⁇ это беспроводная игровая мышь на 6 кнопок и на 2400 точек на дюйм. Стоимость 8 долларов. Предпоследний товар ⁇ это конденсаторный микрофон BM800, который хорошо работает с аудиокартой за 1 доллар. Такой микрофон хорошо подходит для общения с друзьями, но для записи видео придется немножко подучиться обрабатывать звук. Стоимость 15 долларов. Последний товар на сегодня это подставка для ноутбука с охлаждением на 5 вентиляторов. Такая подставка поможет вам охладить ваш ноутбук на пару градусов, при этом увеличив fps и играть станет немного комфортнее, стоимость 20 долларов. А на сегодня все, если придется какой-то товар из видео, то все ссылки находятся в описании под видео. Также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Топер. всем спасибо, всем пока.